Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Значит, мы сегодня с вами находимся в самом большом зале нашего университета. И я очень рад, что он полностью заполнен. Это говорит о большом интересе к сегодняшнему нашему мероприятию. Значит, сегодня перед нами впервые в Российской Федерации с лекцией выступит основатель и председатель Совета и директоров компании «Хайр Групп» господин Джан Джуймин. Прошу поприветствовать еще раз. Тема лекции – это создание модели интернета вещей мирового уровня. Также состоится презентация книги «Философия Хайер. Перерождение 2.0». Но прежде чем передать слово нашему уважаемому гостю, я бы хотел сказать вам несколько слов о нем и о компании «Хайер», которая буквально вчера, как вы знаете, открыла новое производство в городе набережные Челны. Еще в далеком, сейчас уже 1984 году, господин Джан Жуймин стал директором завода по производству холодильника в городе Цендао, начав таким образом историю корпорации Хайер, которой мы сегодня имеем. Благодаря инновационному видению, большому прежде всего предпринимательскому таланту и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 Работает более 80 тысяч человек по всему миру, а бренд компании представлен более чем в 160 странах. Сегодня наш уважаемый спикер является одним из 50 ведущих мыслителей мира в области управления. По версии журнала «Форчун», а его достижении в области инноваций в сфере управления отмечены множеством престижных мировых наград, если бы я их здесь стал перечислять, я думаю, занял бы большое время, которое лучше посвятить самому нашему уважаемому гостю. И э, хочется сказать, что в последнее время наша территория является очень привлекательной для многих компаний. И то, что компания HR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 сейчас с удовольствием, прежде чем предоставить слово, хочу сказать, что у нас есть еще соседний зал, где-то на 450 человек, значит там все желающие могут вот в онлайн-режиме увидеть все, что будет говориться в этом зале и тоже задать вопросы. Единственная просьба от организаторов, когда у кого-то возникнут какие-то вопросы к нашему уважаемому спикеру, Просьба задавать их в письменном виде для того, чтобы их удалось как-то вот э, скомплектовать и э, меньше потратить времени на вопросы, отвечая на большее количество вопросов. А сейчас я с удовольствием хочу на эту сцену пригласить нашего гостя. Пожалуйста, господин Чжан. Да, Ильшат Равкадж, спасибо большое вам за представление. Давайте еще раз поддержим аплодисментами ректор Казанского федерального университета, российский ученый, педагог, государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, профессор вашей теплой овации, Ильшат Равкадычу. Спасибо большое, что вашими усилиями здесь, в стенах КФУ, есть возможность. Послушайте эту лекцию, про которую вы уже несколько слов сказали. Ну а сейчас позвольте мне пригласить в кафедре также под ваши теплые овации президент корпорации ХАЭР господин Джан Джимин. Ваши аплодисменты. Как Джан Джуми скажет несколько слов, давайте я еще буквально вот две реплики добавлю к тому, что рассказали вы. Действительно, у нас можно задать вопросы письменно, как уже а, было сказано. У нас по залу будут циркулировать а, хостес, они подойдут, заберут вопросы, вопросы будут переданы. Я просто хотел бы одну такую ремарочку сказать, что, уважаемые дамы и господа, вы понимаете, что сегодня не все смогут а, вопросы быть озвучены здесь, не на все вопросы мы сможем здесь ответы из первых уст, но просили под каждым вопросом оставлять почту, имейл, потому что команда GENGEMINI сказала, что потом все вопросы будут обработаны и на вашу электронную почту будут даны ответы. Это первое. Второе. Ну, я так думаю, что вы, конечно же, разобрались с наушниками, да, поэтому наверняка вы сейчас уже все это слышите. Если вдруг Будут какие-то проблемы с наушниками. Там переключать ничего не нужно. Нужно просто будет поднять руку. Наши технические специалисты вас увидят. Наши волонтеры вас подойдут и очень быстро все исправят. Но вообще чисто теоретически наушники должны быть настроены. И я еще хочу сказать, что... Уже сегодня Альша Равканович оговорился, что действительно приезд такого высокопоставленного гостя, такого интересного гостя, это очень э, хорошо для Республики Татарстан. И у нас сегодня здесь присутствуют тоже наши почетные гости, и я попрошу вас их э, поприветствовать. Это заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли Республики Татарстан Каримов Альберт Анварович. Давайте поддержим аплодисменты. Заместитель премьер-министра Республики Тарстан, полномочный представитель Республики Тарстан в Российской Федерации Ахмед Равиль Калимулович. Ваши овации. Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Казани, господин У Инцинь. Ваши аплодисменты. Ну и я бы хотел сейчас еще раз в кафедре под ваши овации пригласить нашего гостя. Ваши аплодисменты.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 Поэтому выступление в этом сале для меня огромная честь. И до моего выступления разрешите мне коротко рассказать о деятельности нашей корпорации. Наша корпорация была создана в 1984 году, в то время в составе было только несколько сотен человек, и финансовое состояние было очень э, плохом, плохим. Я сначала был назначен руководителем этой маленькой компании, тогда я был в возрасте 35 лет. И тогда компания даже не могла дать зарплат, выдавать зарплаты. Даже стекло все стекла были разбиты в заводах. Так что именно в таких условиях мы начали развиваться сначала при сотрудничестве с карманской компании Липер и с того времени я управляю этой корпорацией более 40 лет, и у меня получился такой опыт, что любая компания для того, чтобы дальше развиваться, это не зависит от оборудования или финансовых средств, а зависит от кадров. Так что развитие предприятия – это развитие способностей кадров человека, чтобы повысить человеческие ценности. Поэтому именно при таких сотруднических условиях вот, был такой случай, который я широко освещал мировыми СМИ. То есть я сам распил холодильники некачественные перед своими сотрудниками. В то время китайские компании ничего не уделяли достойного внимания некачественным продуктам. Поэтому я принял такую меру. Значит, я проверил холодильники, которые уже скоро будут реализовываться. Всего десятки штук. И я приказал, кто их производил, эти некачественные вещи, должен их разбить, заголоть. Так, разголоть. Поэтому очень известный ученый в области менеджмента, Трукер, сказал, что концепция не изменяет факт, но изменяет взгляд на приметы. Так что Изменение концепции – это значит, что э, время – это очень драгоценное. Или вообще время – не важно. Поэтому очень важно изменять концепцию, прежде всего, своего персонала для развития бизнеса. И сегодняшняя тема – создание моделей и интернета вещей мирового уровня. Мы знаем, что ХР сейчас в области педовой техники уже 10 е годы подряд занимает первое место по производству педовой техники, мировой брендики. Но это еще не важно, это еще не достаточно, потому что мы уже вступили в эпоху интернета вещей. Начинается новое время, поэтому с этого мы начинаем. Это так известное правило золотого круга, и высоко это правило ценю. Потому что многими работы осуществляется в с этим кругом. Это работа Сэмела Динека, британского. И самый внутренний круг — это почему? Это три вписанные друг друга круга. В середине — это каким образом? И внешний круг — это что? Значит, нужно начинать с вопроса «чему?». Что такое «почему?»? Это ориентир развития. Значит, почему мы начали свой бизнес и куда мы направляемся? И после этого нам нужно решить вопрос, каким образом. Значит, как реализовать соответствующую стратегию, планы. И последнее, это что? То есть, какая наша цель? Если цель достигнем, тогда мы вернемся к самому началу. Почему? Поэтому и для предприятия, и для работы для жизни – все время мы задаем себе вопрос «почему?». И после этого мы начинаем рисовать свои цели. А для компании Хайер почему такой ориентир? Это созидательное разрушение. Это и есть инновация. Значит, каждому нужно инновационное развитие. То есть нужно все время переосмышлять. Нужно провести внутренний переворот. И только таким образом получается созидательная реструктуризация и получается новая система для выполнения своих целей. И конечная цель для нашего предприятия – это обретение лидерства на рынке. Самое главное – это поспевать за эпохой. В Китае совсем недавно, в этой же, же неделе, мы выбрали лучшие предприятия в области интернет площадки из разных отрасли, или это традиционные, промышленные, или энергетические торговые предприятия, и результатом Хайер получил а, самые лучшие результаты. Мы заняли первое место. Это значит, что мы из традиционных предприятий не только превратились в интернет-предприятия. Самое главное, мы стали предприятия интернет-вещей. А, и основатели интернет-вещей Айштендт у нашей компании. Он в 1999 году выдвинул такую инициативу. Он сначала установил микросхемы в купной памети, затем крупная помада продавалась в магазинах и через эти микросхемы, через эти типы он собирал данные. То есть какие... Кубные хорошо продавались. И он сначала не знал, что это такое, потом придумая название интернета вещей. В 1999 году это было. И он считал, что в 19 или 2000 годах должно, стало начало, должно стать начало именно интернета вещей. Но пока такого света еще нет. Я отметил во время встречи с ним его ошибку, что он считал татчики, это и есть интернет-вещить, но на самом деле не татчики придают они, а люди. Поэтому я от, поправил его теорию. И именно по этому пути развивается наша компания. Теперь в отношении трех важных вопросов. сегодняшнего доклада первый – это. Ориентир, созидательные разрушения, И прежде всего три вопроса. Внутренний переворот, концептуальный переворот, неиспешный закон. Что такое внутренний переворот? Значит, каждое предприятие должно провести именно внутренний переворот. А то другие тебя подрывают. И самое главное, это опровергать концепцию. Значит, нельзя достиг... ограничиваться достигнутым, оставаться на вчерашнем. Внутренний переворот для предприятия — это дуа, э, дуальное развитие. Что такое дуальное предприятие? Это теория Роберта Тункана. Значит, предприятия должны одновременно стремиться к выполнению отличающихся друг от друга или также противоречивых целей. Поэтому мы поставили такую чакраму. А Коррицендальные это проводимые стратегии, а вертикальные – это стратегия на будущее. Это две стратегии, наверное, не связаны друг с другом. Но простое предприятие, наверное, только развивается по одной стратегии, только по проводимой стратегии. Например, стать первое место, стать первым предприятием в мире. Например, ЕСМ Котак. Вот эта компания, которая производитель фотоматериалов в этой плане, она стала а, крупнейшим производителем первое место, но после прихода к нам технологии а, цифровизации, то компания сначала а, тоже изобрела цифровой фотоаппарат. Но сначала не хорошо продавался. Потом компания вернулась к традиционному бизнесу. К производству фотопленки. Но потом, когда цифровые фотоаппараты встали на истремительное развитие, компания просто исчезла. Поэтому, если кота в самом начале начинала развиваться по тому путем и ориентироваться на будущее, то не было бы такого результата. И во время банкротства этого предприятия на самом деле патенты на цифровые технологии продавались за еще 90 миллионов тоннров, так что на самом деле они сначала тоже вложили большие деньги в эти технологии, просто они дальше не протожили. Поэтому предприятие может ли выполнять одновременно две разные цели, одна нынешняя, второе на будущее? Если сможете этого достигнуть, то это так называемые способности к переменам или динамические способности. Это теория Тавидатиса. Тавидис тоже с нами встречался, с нами общался, и он создал такую краму тоже, и он создал такой рейтинг мировых предприятия, и он сказал, что Хайер летит этот список по динамичным способностям. Динамические способности это способности к обновлению ключевой конкурентоспособности предприятия. Это не только технология. Самое главное это каким путем создавать ценности для своего клиента. И только таким образом сможешь повысить свою ключевую конкурентоспособность. На примере Motorola тоже была крупнейшим производителем э, сотовых телефонов. телефоном. Затем Nokia стал первым производителем. Я был в штаб-квартире Nokia. Я был шокирован. Действительно были высокие технологии производства. В то время у меня такое впечатление, что никто, никакое другое предприятие сможет превзойти это предприятие. Но Apple, наконец, ее превозошла. И сначала специалисты Nokia оценили продукцию Apple, тоже невысоко. Они считали, такие смартфоны не распространяются, но он забыли, что самый главный критерий со стороны пользователей, со стороны клиента, потому что клиенты в то время требовали вот таких терминалов для подключения интернета, а не просто мобильников. Поэтому именно мобильники iPhone помогли пользователям подключиться к мобильной связи, к интернету. Вот почему iPhone затем стала лидирующим компанией в этой сфере. Поэтому никто не может сказать, что я уже владею ключевой конкурентоспособностью. Это меняющаяся вещь, динамическая. Нужно и древнекорифический э, философ Прат сказал, что солнце каждый день меняется. Это значит, что пользователь каждый день меняется, обновляется, потому что они постоянно обновляют свои потребности, спрос. Сможешь ли идти в ногу с этими потребностями? Это очень важно для предприятия. А то в отрыве от пользователей никакие ценности предприятия не сможешь создать. Вот это первое. Внутренний переворот. Значит, нужно создать дуальные предприятия. От этого нужно изменить свою концепцию. Есть такое мнение сомнения сомнение в своей правоте. Самокритичность. Это очень важная ценность концепции нашего предприятия. Значит, нам нужно постоянно постоянное самоопровержение, самоотрицание. Это и суть философии Кекеля. Почему именно такого принципа присчитывается Хайер? Потому что эта цель означает, что мы должны все время стремиться к абсолютному духу. Абсолютный А Абсолютным духом не владеет никакой человек. То есть никто не может сказать, что они уже достиг абсолютного духа, абсолютные правоты. Поэтому все... Именно находимся на процессе к, к, к этой цели. А для этого нужно все время переосмыслять. Переосмыслять, насколько далеко мне еще то этого. Нам нужно все время вести самокритику, самоотрицание. А после этого вести реструктуризацию, и получается дальнейший прогресс. И Кекель приводил очень яркий пример. Значит, это путон, цветок и плод. Значит, когда появляется цветок, это опровержение путона. А после цветка это уже плод. Является отрицанием цветка. Вот это именно процесс самоотвержения, самоотрицания. Это освежение конечной цели. На тлепрепреприятия, когда вы стали цветами, наверное, вы будете уже своими результатами наблюдаться, и другие тоже тебя хвалят. Таким образом, вы, скорее всего, запутите о дальнейшем процессе, чтобы получить оплаты. Еще один простой пример. До индустриальной революции. Маленькая бразильская хорошо развивалась. Уже достаточно для удовлетворения потребностей потребителей. А после Индукционной революции тоже получилось опровержение режима мастерской. А после этого уже начался э, персонализация заказ. Но и после этого мастерская исчезла, потому что была очень затратна. А после этого масштабная персонализация на самом деле тоже не совсем осуществилась, потому что масштабные производства в большом объеме, там по разным размерам потребители сам себе подпирают, а теперь нужна именно настоящая масштабная персонализация, умное производство. В России Значит, вы можете заказать наши продукции, и мы по собранным данным можете предоставлять персонализированные продукты с помощью нынешней интернет-технологии. Поэтому, на самом деле, такой процесс саморазрушения означает отрицание и в то же время отопление достигнутого и продолжение развития. Это очень важное учение о системах. Именно в китайской культуре учение о системах занимает первое место. 2500 лет назад великий китайский философ Лао и по мировой статистике по тиражу первое место занимает Библия, второе место занимает Тау а это книга Лао Зей. И в этой книге написано, что все существа носят в небе в себе ян и ян, наполнены ци и образуют гармонию. Что это значит? Значит, все существа имеют положительные и отрицательные. И на основе их соединения, получая поединение, значит, женщина и мужчина это ян-ян, солнце и луна это ян-ян, ночь и тень это ян-ян. Все они кажутся противоречат друг другу, но на самом деле именно на основе противоречивых э, соединений вещества, существа продолжают развиваться. И, 1800, и были так, такие картины в отношении иньян. Там написано, что инь-ян это значит противоречивые и способные к объединению две стороны. Поэтому в нашем мире все динамично, и в конечном итоге образуют гармонию. Потому что с точки зрения теории Ньютона мы все время считали, что менеджмент ⁇ это наука о статичности. Но на самом деле в наше время нам нужна именно динамичность. Поэтому для предприятия очень важно соблюдать этот закон. Как здесь написано, предприятие не может быть успешным, а может лишь идти в ногу со временем. Значит, никакое предприятие не может считать себя успешным. Так называемые успехи бизнеса, это просто означает, что вы поспевали за эпохой. Но это не значит, что предприятия, все время поспевать за эпохой, потому что мы все люди, а не боги. Так что нужно все время вести внутренний переворот, концептуальный переворот, чтобы идти в ногу со временем. Вот почему древнегреческий философ сказал, что в одну реку нельзя, в одну и ту же реку нельзя дважды Пойти. Значит, человек стоит в реке, которая вода там протекает, и вместе с временем вода меняется. Уже не та же самая река. Если речь идет о времени, то ты не можешь ограничиваться проводимой стратегии, бывшей стратегией. Нужно все время ее менять. Сегодня мы в России, так что разрешите мне цитировать. Слова Леводостова: Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья семья несчастлива по-своему. Что это значит? Почему счастливые семьи счастливы? Потому что каждое звено для создания такого счастья вместе объединяется с другими звеньями создания благосостояния. И вместе с этим получается общее счастье. А если одно звено столкну, столкнется с проблемой, то получается несчастье. Поэтому каждая семья имеет свое собственное счастье. Для предприятия то же самое. Предприятие должно регулировать все звенья своей деятельности. Это научные разработки, это реализация. Нельзя только Хорошо с разработками, а плохо с реализацией, с продажем. А нельзя также хорошо с продажем, а плохо с разработками. Так что это применимо и для семьи, и для предприятия. Например, до Октябрьской революции, наверное, царская семья была счастливой. Но после Октябрьской революции царская семья стала несчастливой, потому что они не поспели за эпохой. Для предприятия то же самое. Раньше мы, наверное показывать себя хорошо, хорошо развивались, все звенья, все процессы хорошо протекали, Но мы принадлежим традиционной эпохи, мы не идем в ногу со временем, не поспилиться эпохой, то проблема стала. Вот почему после Мотурала пришла Nokia, а после Nokia пришла Apple. Некоторые считают, что его предприятие станет столетним. Я думаю, что это непросто. Для любого предприятия такой неиспешный закон. Только после саморазрушения предприятие может возродиться или окончательно покинет рынок. Вот это именно так называемое созидательное разрушение. Это теория Шумпиктера, австрийского экономиста. Только после разрушения можно создать новое. А после этого это уже каким образом? Вопросы о пути, созидательные реструктуризации, причисленные соответствующие направления и моменты, реструктуризации моделей, изменение ориентации персонала, системы аттестации, оплаты труда и так далее. Самое главное это модель. После начала индустриальной революции на самом деле главная модель развития э, бизнеса это модель теллера, которая требует эффективности. Конечно, это уже не соответствие современным условиям. И это первый телер. Второй важный это Макс Фейбер, который выдвинул Перократию, а еще Ари Файоль, француз. Э, его теория для функции управления. Так что. Для интернета вещей очень важно это беспределы, то есть предприятие не должно для себя устанавливать пределы. Второе, это без цены, значит для каждого продукта нельзя устанавливать конкретные цены. Третье, это беспорядок, то есть сейчас предприятие развивается в беспорядочном состоянии. Именно в таких условиях мы создали модель управления, модель развития бизнеса Тан Хэйи». Это четыре китайские иероглифа. Сейчас на всех мировых форумах мы используем именно китайское название Тан Хэйи». Четыре иероглифа. Что это значит? Жен это человек, сотрудник. «Тан» — это цель, это ценности пользователя. Значит, «Хэйи» — это интеграция или единение. Значит, единение и ценностей сотрудника — создаваемой им пользовательской ценностью. И мы знаем, что э, были такие очень важные модели. Первые это модели компании Фортер. Именно с применением теории Теллера, с использованием поточного способа организации труда, линии спорки. Таким образом, затраты сильно сократились. А после этого эта модель Toyota, так называемая первичное производство Toyota JIT. Так что мы можем не просто быстро, а также качественно организовать труд и производство. А сейчас именно нашей компанией выдвигает третью литерующую модель. И вот здесь картина госпожи сухара Она выдвинула концепцию квантового управления и считает, что такая теория станет теорией управления 21 века. И в рамках такой теории, если по Ньютону, то все атомы после их столкновения возвращаются в исходное состояние. Но по квантам теории все атомы столкнутся и образуют новую энергию. Таким образом, начинается совсем новые. Поэтому у нее очень важны две книги. Первая — это «Квантовый лидер» «Революция в мышлении, практике и песнице». Вторая книга Квантовый я. Человеческая природа и создание». И для каждого сотрудника сотрудник является автономной единицей. И здесь очень важная теория корпускулярно-волновой дуализм. Значит, фотон, частица одновременно и частица, и волна одновременно занимает Два состояния находятся либо в статическом или в динамическом состоянии. Иногда во время найма работника мы должны именно по этим двум меркам его определять. Опыт работы и образования – это статическое. А к чему он способен – это динамическое. Какие ценности он может создать. А это не только зависит от его образования или стажа работы. Иногда, если ты учитываешь только образования, наверное, ты его не назначишь на должность большого руководителя и пропустишь важные возможности. Так что руководитель песни должен быть слугой, который предоставляет свои услуги для своих сотрудников, а не просто ими командует. Нужно создать платформу, чтобы сотрудники проявили Максимально свои собственные возможности потенциальные. И Цуахар многократно посела нашу компанию. Мы встречались многократно. Тем более, в плане квантового менеджмента она создала цели своей теории. И я ей повеснил, что культуры Китая и Европы отличаются друг от друга. Например, 2000 лет тому назад древнегритический философ тимокрит выдвинул теорию о падамах. Это еще 500 лет до нашей эры. Он впервые выдвинул такую теорию. А западная культура именно на основании такой теории начала развиваться. Значит, нужно читание расселить на конкретные части любые вещи. И... Западные предприятия именно соблюдают такое правило. Но в Китае 2000 лет тому назад у нас были «Изинг». Вот такая важная книга о динамике. Значит, в этой книге считаю, что любое существо не является статическим, а динамическим. Вот почему так сильно различается китайская традиционная медицина от европейской западные медики они всегда отдельно рассматривают вопросы то есть либо это головная боль либо проблема с желудком но китайские медики по другому если у вас боль в желудке то мы, проблема очень возможно возникнуть и в других человеческих органах это мнение китайских медиков то есть все взаимосвязано это учение о системах поэтому После э, индустриальной революции мы должны теперь не просто, э, не просто развивать производство с использованием механизации, а нужно еще с использованием экосистемы. А теперь вопрос в отношении позиционирования персонала, ориентации. То есть сказать не человеческому, а экономическому. Мы знаем, что в области менеджмента есть такая теория, ту класса МакКриекера. То есть, эта теория X. Средний человек не любит трудиться и по возможности испекает работы. Следовательно, менеджмент вынужден прибегать к жестким формам принуждения. Это теория X. И как сказал э, немецкий философ, что человек это цель, а не инструмент. Самореализация это цель, а не просто инструмент для достижения цели. А что значит нет человеку экономическому? Значит, нужно стать автономным человеком. Это так называемое понятие тео автономное лицо в централизованной автономной организации. Значит, организация централизована. Атолия нашей компании – это телекировать тремя полномочиями. Первое – кадровое назначение, второе – принять решение, третье – это распространение прибыли. То есть каждый орган предприятия может самостоятельно принять эти решение. Так что ежегодно более 10 тысяч других предприятий посвящают нашу компанию для знакомления с этим опытом. Они меня спрашивают, что сможем ли мы применить такую модель. А я их спросил от, в ответ, что вы сможете телекировать этими полномочиями. То есть в зависимости от конкретных результатов работы, на самом деле здесь тоже концептуальная ошибка. В 2016 году мы приобрели а, подразделение педовой техники ЧИИ американского производителя бытовой техники. Я на встрече с управленческими сотрудниками этой компании. Их число составляло всего 500. Я им рассказывал о модели развития нашей компании, сказал о необходимости о телегировании полномочиями. И один их сотрудник встал, меня спросил, Сегодня вы нас приобретаете. А чем вы сможете нас управлять? Я знаю, что он хотел сказать, что раньше вы были нашим учеником. Вы имитряли наш опыт. А теперь вы просто благодаря деньгам нас купили. А вы не сможете нас управлять, потому что наша компания уже на более 200 лет. Я ответил, что ваш вопрос неправильный. Я сегодня вас приобрел. Это не значит, что я вам руководитель или наставник. Наш руководитель един, это пользователь, наши клиенты. То есть, как нам создавать ценности для наших пользователей? Например, компания ЧИИ. Если хоть э, они никогда не собирали своих пользователей, значит, у них в архиве вообще не собираются такие данные. Они просто продали свои продукции и все. А пользователи должны быть вечными для предприятия. Поэтому здесь нужно изменять такую концепцию. Вот почему нам нужно телекировать полномочиями, потому что ваши руководитель это пользователи, это ваши клиенты. Поэтому основные пономочии важны. Мы ими телекируем. вы сами самостоятельно затем создадим создайте ценности. А вот почему Фритрих Хайек, это лаборатор Нобелевской премии, тоже выдвинул такую теорию рациональности человека. Значит, человек не может рационально всесторонне осознать мир. Но в то же время, если человек, каждый человек является рациональным, но в то же время он оплатает своими преимуществами тоже. Так что, Руководители предприятия не должны всегда себя всемогущими, а нужно телекировать своими полномочиями своим подчиненным, чтобы они самостоятельно создали собственной командой для решения проблемы. Например, в рамках оркестра кто-то на одном инструменте играет некоторые на другом. Никто не может сказать, что на всех инструментах я смогу играть, и я сам являюсь оркестром. Это возможно? Нет. Поэтому а, Аристотель также сказал, что счастье человека заключается в том, чтобы свободно проявлять максимальные способности человека. Поэтому это как масло тоже выдвинул а, пять ступеней а спроса о потребности человека. Человека не просто, нельзя просто направлять, им нельзя только управлять. А нужно проявить а, его креативности, чтобы они стали автономными и самостоятельными. И после этого уже получается реструктуризация системы аттестации. Мы знаем, что KPI очень популярны во все мировых корпорациях. Это КП, ключевые показатели эффективности. То есть это показатели, с использованием которых мы оцениваем результаты работы наших сотрудников. Если вы сможете выполнить эти цели, тогда можно сказать, что вы достойный работник. Но в наше время это уже не допускается. Значит, мы создали такую систему 3.0. Нулевая дистанция с клиентом, с пользователем, нулевая бюрократия в процессе утверждения проекта, нулевая задержка для создания пользовательского опыта. Например, раньше для сотворения нового продукции, нового типа техники у нас были очень сложные процессы. Много руководителей оставляли свои подписи для реализации одного проекта. Но теперь это нам уже не нужно. Сейчас очень важно просто создать ценности для пользователей. Например, теперь для создания такой пресс формы нужно, наверное, несколько десятков миллионов Требуется. Хорошо, такое решение сами принимаете. Вы можете... Такие деньги использовать, если вы сможете затем продать достаточно техники для того, чтобы получить прибыли, то все будет хорошо. А если понесете утери, потери или упыток, то сами вас воз возместите. Это и есть телекирование полномочиями. Сами принимайте решения в отношении конкретного проекта. Вот это именно наша система 3.0. Это очень важные особенности интернета, то есть беспорядок. Никто тобой не командует, сами принимают решения. Как Адам Сри также отметил такую руку рынка, и это то же самое в отношении для пользователей. Следующее это уже оплата труда. Мы знаем, что оплата труда это важный стимул для развития бизнеса. Если такая система хорошая, то будет хорошее развитие бизнеса. Мы знаем, что в мировых корпорациях в основном система широкополосной структуры зарплатной платы. Это и значит, что соответствующие зарплаты делятся на разные уровни, разные шкалы по точности по результатам работы сотрудники получают разные зарплаты во всех мировых корпорациях и кроме того есть еще такой механизм так называемые золотые наручники это теория стимулов, теория Принципа агента. Значит, можешь э, раздавать опционы. Если э, агенты смогут выполнить цель, то получат прибыли от опциона. Это такая книга фирмы контракта и финансовая структура Оливера Харта, американского экономиста лауреата Нобелевской премии по экономике 2016 года. В прошлом, в 18 году, в марте в Карварском университете я встречался с ним. Мы разговаривали целый полдня, и в своей книге он рассказывал, что почему он получил премию Нобелевскую. Потому что он выдвинул теорию а, неполных контрактов. Короче говоря, если значит Директоры могут получить опционы, но не каждый сотрудник предприятия может получить опционы. Вот почему не, не полные контракты. А ему рассказал, что э, с использованием нашей модели И э, мы уже формируем так называемые полные контракты. Значит, каждый наш сотрудник знает свою цель, какие полномочия у него какой прибыли он получит на нашей общей платформе. Таким образом. И он сначала не это понимал моего разъяснения. Он сказал, что это, наверное, что-то новое. Потом он пригласил к себе другого специалиста именно по этому вопросу, господина Пент, который также был лауреатом Нобелевской премии. Он с ним созвонился, и Пент... Потом тоже к нам пришел, изучил пример Хайер и сказал, что мотель Жентанхай Хайер может разрешить а, проблему с неполными контрактами. Поэтому за полномочия должны бороться самостоятельно сами сотрудники, чтобы они принимали самостоятельные решения. По конкретному проекту и они получат оплату зарплатную плату от пользователя от клиентов то есть предприятие не назначай сколько ты сможешь получить а сколько ценности состатишь и столько получишь а после этого нужно еще коренным образом преобразовать организационную структуру, поскольку сегодня в России, поэтому эта книга известного писателя Чехова, человек Фетлярия, главный герой Беликов. Я читал эту книгу во время обучения в средней школе. Книга на меня произвела глубокое впечатление. Беликов это человек, который не обращал большое внимание на свою отече, на внешние на внешность и он устанавливает везде рамки, ограничения. Поэтому он очень уставал. Если в отношении традиционной системы пирократии, организационной структуры и предприятия, то сотрудник, если он хочет внести инновации, но к этому не способен, потому что над ними еще много руководителей. Я был в американской компании GM, General Motors. Я их спросил, сколько у вас ступени у руководства? Ответили, что 14. Если ты занимаешь 10 ступень, тогда когда сможешь продвинуться до первого? Неизвестно. Поэтому прокрасия – это теория Макс Фейпера. Это немцы. Он сказал, что пирократия, наверное, соответствовала тем временем, тем условиям, когда он эту теорию выдвинул. Наверное, в то время это была самая оптимальная теория. Но самая главная проблема в этой теории – это обуздать креативность и творчество человека. Тогда почему сейчас нам все... Нужна такая бюрократия. В последние годы мы, наша компания устранила э, всех звеньев, э, всех управленческих э, э, сотрудников среднего звена, их число всего 12 тысяч. Мы их потребовали, что вы должны обязательно образовать такое микропреприятие. Если не сможешь, то уйти. И, конечно, я много об этом рассказывал во время того, когда я читал лекции в Европе. Мы знаем, что интернет действительно имеет прицелов. Все предприятия взаимосвязаны, и мы должны образовать такое общее общество. Все мы являемся такие, такими условиями точками интернета, а нельзя просто оставаться незадельными. Это система эко-бренда. Три системы, о которых сейчас я буду говорить. Первая – это система экосистема бренда. В этом понимании теряется понимание конкуренции. Многие конкуренты становятся партнером. То есть меняется смысл существования предприятия. В процессе предоставления обслуживания и услуги мы наравне с конкурентами. Следующее – это… Экосистем... Экосистемный групп, обычный бренд, например, компания Nike, Adidas, как они развились за счет того, что у них большие высокие технологии, множество компаний-подрядчиков, и за счет своего масштаба они выходят на международный рынок. Но сейчас мир меняется, мир меняется в сторону интернет-вещей, мир меняется в сторону выполнения потребностей конкретного потребителя. Это очень тяжело. Но я в китайском интернете увидел публикацию о том, что компания Nike, стоимости продукции Nike сейчас очень высокая. И сейчас они уже немножко не попадают в возможности потребителей. Трансформация функции. Сейчас, кого вы видите, Брайан Артур является очень важным человеком, экономистом. Вы видите сейчас на экране график. Красным цветом выделен. Точнее по диагонали вы видите производителя, а по горизонтали вы видите потребителя. Что это означает? Прямая связь между потребителем и производителем. Нет звука. Пропал звук со сцены. Значит, по горизонтали это система потребления и отзыв потребителей, то есть после разработки продукции, продукция передается производителю и через множество этапов. То есть это два важных микросообщества, это сообщество микрооператориате и одно микросообщество изучает спрос, другое изучает заказ. По поставляя соответствующие продукты. Если два аспекта опечиняются, то получается конечная прибыль. Если получится прибыль, то затем прибыль расстранится между этими сотрудниками. Если не сможешь, то соответствующие упыток сами они понесут. И такой взять муссолини во время Второй мировой войны тяну его звали. Сначала он его поддерживал, Муссолини, затем ему, он начал стал ему сопротивляться, поэтому его рассряли Он оставил такие известные слова. Я думаю, что хорошие. Значит, у успеха тысячи отцов, а поражение это сирота. Для припяти, когда наступает проблема, когда терпишь поражение, то кто тоже нест ответственности? Никто к тебе не придет. Не от собственной ответственности. А когда успехи будут, то все за это, на это претендуют. Но когда мы создаем такую общую платформу, когда мы соединяем эти два микросообщества Таким образом, они вместе делятся соответствующими полученными прибылями и соответствующими рисками. Вот это именно важная теория основателя сложной экономики, экономиста Прайна Артура. И он сказал, что на следующем этапе наступает именно сложная экономика. Я разделяю экономику на три категории. Первая это классическая. Классическая экономика означает, что это результаты развития сервической цивилизации во время сельского хозяйства. Второе это неоэкономика, это переход от сельского хозяйства к промышленности. И теперь третий этап это сложная экономика. Что это значит? Значит, что. Это результаты развития человеческой цивилизации в информационной эпохе. А сейчас, пока мы остаемся на информационной этапе, это нельзя. Нам нужно дальше пройти к информационной цивилизации. И в своей книге автор сказал, что что такое сложная экономика? Сложная экономика это теория о модели и структуре. А как самостоятельно вести самоорганизацию производства. То есть, без самоорганизации не были бы сложной экономики, не были бы основы для развития сложной экономики. Поэтому, прежде всего, нужно создать такую самоорганизацию. И второе. Эффект сложной экономики а это а, рост причинного дохода, а не упивание прицельного дохода. Мы знаем, что для традиционной экономики а, принцип упивания прицельного а, дохода нормально. Значит, если а, тем продукт продается за 5 веней, затем соответствующие прибыли постоянно сокращаются. Но с использованием сложной экономики, то есть ты получишь не просто прибыли, о своего товара, а также еще прибыли о своей системой благодаря постоянной связи со своими вечными пользователями. Ты можешь удовлетворять всяческие его потребности по всяким своим решениям и услугам таким образом ты сможешь получить а, уже больше причинного дохода. Теперь третий большой вопрос. А Это цель. Мы уже рассказали про разруш... созидательное разрушение, созидательную реструктуризацию. Теперь цель обращения лидерства на рынке путем его взрыва или стремительного продвижения. Модель управления была выдвинута в сентябре 2005 года. Уже 14 лет прошло. И можно сказать, что такая модель соответствует условиям интернета вещей. И в письменной школе Харварского университета уже дважды приводили пример Хайер, модели Интанхайи, в качестве успешного песница. И первая это Хайер, нулевая часть станции с пользователем. И хайер китайский письменский кант по инкубации предпринимателей. Значит, это не просто предприятие, которое соблюдает принцип бюрократии, которое собирает своих сотрудников, подчиненных, а создает новых новаторов и предпринимателей. Поэтому во время встречи сам директор института песной школы Харвальского а, университета, я им спросил, что у вас была такая практика, был такой пример, как АЕР? Нет, не было. Никогда а, одно предприятие не дважды освещалось а, в течение трех лет в нашей песной школе. Так мне ответил. И, а, как специалисты обедной школы рассказали, что ежегодно сейчас тратится несколько триллионов долларов на бюрократию. А если система МОТЭЛЬ, ХАИР станет успешным, станет э, получит дальнейшее развитие, то это урегулирует такую проблему. Я встречался с руководителем ЧИ. Я тоже им сказал, что чтобы ваши сотрудники стали себе хозяинами, это очень важно, потому что у американцев такие важные слова из декларации независимости. Это первая фраза второго абзаца этой декларации. Значит, люди созданы равноправными. Но ну, а в предприятии этого не бывает, потому что СИО это король, это диктатор в своем предприятии. И Американский известный мастер менеджмента Трукер сказал, что в 21 веке каждый должен быть себе CEO. Поэтому модель Жин это по сути является очень важной попыткой для создания нового образца бизнеса во время интернета вещей. А для развития индустрия 4.0 мы создали платформу Космот. CosmoPlat. Для реализации стандартов. И мы знаем, что индустрия 4.0 это инициатива немцев. И германские сейчас специалисты считают, что немцы должны внедрить именно соответствующий опыт о компании Хайер по развитию индустрии 4 почему потому что несмотря на то что немцы эту идею инициировали но а, мы знаем что у немцев очень известный а, успешный пример volkswagen Faiten. А, сначала был очень популярным затем большой убыток составил более двух миллиардов евро Затем закрыли производство Файтана. Я отметил их ошибку, что вы просто соблюдаете линейное мышление, а время интернета, для времени интернета очень важно нелинейное мышление. То есть нужно именно осуществлять персонализацию для реализации ценностей пользователя. Хайер именно такой принцип у себя внедряет и выполнять свои цели. Вот почему сейчас три международные организации по стандартизации, как вам известно, это АСО, АЕСИ, АЕИ, все они изучили стандарты предприятий из разных стран и признали стандарты Хайер лучшими для Индустрия 4.0. Поэтому очень важно здесь именно ориентироваться на спрос пользователя. И в списке маяков 4-й промышленной революции и всего 9, опубликованным Всемирным экономическим форумом, единственная компания из Китая ⁇ это Хайер. Мотель ⁇ Женданхай ⁇ Нужно копировать. Что это значит? Мы это называем культуру салатного стиля. То есть мы приобрели много клаппенев предприятий. Это саньон, это потрясающие подовой техники и Здесь разные культуры, из разных уголков мира. У них разные механизмы, разные стереотипы, как осуществлять и нашу цель. Обычно... После слияния и поглощения одного предприятия обычно покупатель направляет своего руководителя для управления этой компанией. Вот почему есть такой закон, что 70% примеров слияния и поглощения являются неуспешными. И 70% из них по причине разнообразия культур, различий культур. Но мы считаем, что мы возможно, возможно осуществить общую нашу модель для разных предприятий, потому что суть такой модели – это демонстрация ценностей человека. Мы знаем, что как модель Toyota 80-е годы была очень распространенной, популярной в мире. Я никогда не увидел оценку в отношении этой модели со стороны мастера менеджмента Питера Трукера. Потом я получил его оценку. Значит, он невысоко оценил э, перечнее производство TIT Toyota. Потому что он считал, что в этой модели не отражаются ценности и достоинства человека. Это самое главное. Поэтому после мы знаем, что э, после введения механизма Жентан а у нас тоже есть населепы или споры, потому что некоторые зарабатывают больше, некоторые меньше, но у нас есть контракт, а все там подписали подпись. Но это тоже одна культура, это командный дух. А у американцев тоже своя культура, индивидуализм. Поэтому нужно здесь соединить. После внутрине нашей нашем отеле ⁇ Нинтанхай ⁇ потерселение Чайи, несмотря на общую тенденцию подтяжения рынка педовой техники в Америке, Чайи сохранила двузначный высокий рост продажи своей педовой техники, продавая именно отеле ⁇ Нинтанхай ⁇ Так что для всех культур самое главное ⁇ это человек. Мы в Республике Татарстан уже создали свой завод, поэтому у нас есть тоже свои российские сотрудники. Можно сказать, что модель Женданхаиз здесь хорошо отражена. И мы приняли решение о строительстве, о создании завода холтинников в 2016 году а, была очень сильная волатильность курса рубля. Поэтому наши первые расчеты стали нечисленными, то есть проект украсит упыток. Но все наши местные сотрудники, они вложили свои личные деньги для заключения такого vm договора как будто заключили пари арендабельности этого проекта, несмотря на то, что существуют риски. А после выхода нашей продукции на российский рынок тоже были другие проблемы по тонче их распространения, реализации. Тоже много местных российских сотрудников вложили свои деньги для заключения такой пари о рентабельности проекта. И какой результат? То есть, в том же году, когда мы начали строительство, мы уже начали получать прибыли. И сейчас уже три года Прибыли этого завода увеличились в три раза. Почему именно все сотрудники вложили личные деньги, таким образом они связали личную судьбу с этим заводом и, соответственно, начали усердно работать, и получился общий хороший результат. Это очень важный механизм стимулов. А теперь в отношении финансовых критериев. У каждой компании три отчета, которые разработаны... Институт управленческих бухгалтеров. какие три отчета. Балансовый отчет, отчет о движении теннических средств, отчет о прибылях и упытках. А теперь у нас придуман новый отчет. Это отчет об общевыгрышной добавленной ценности. Значит, здесь нужно учитывать еще доход от экосистемы твоей творительности. Мы знаем, что отчет о прибылях и упытках предусматривает то, что доходы минус расходы затраты и уже прибыли. Но, согласно нашему отчету, не так. Нужно учитывать еще доход со стороны экосистемы. А Вот почему Джеффри Томпсон, исполнитель директор Института провинции по хатеров США, отметил, что пусть картируемые компании или научные стартапы должны иметь четвертый отчет. Отчет об общей выигрышной добавленной ценности. Потому что именно последний отчет отражает реальную конкурентоспособность предприятия. Теперь последнее. Это репутация бренда, так называемый экосистемный прант. Только что мы рассказывали, что в отличие от традиционного бренда, это, конечно, имеет свою специфику. Вот почему в рейтинге топ-100 мировых брендов составлен PRANCI, бренд это международные организации. Числится и наша компания. Хайер является единственным экосистемным брендом в этом списке. Поэтому Таверод, генеральный директор PRANCI, отметил, что Хайер ⁇ единственный экосистемный бренд интернета вещей. Мы впервые создали такую категорию поэтому я думаю что бренды разделены, разделены на три категории Первое это традиционные, как Nike, Adidas, вторая это э, бренд-платформа это Facebook, это Google а, но третья категория во время интернета вещей обязательно экосистемный бренд значит экосистемный бренд требует не простых клиентов, а вечных пользователей требуют не просто доходов от своих товаров, а экосистемных доходов. И в заключение хотел бы цитировать слова книги Конечные игры и Бесконечные игры. Карлс. Конечные и Бесконечные игры были изданы 30 лет тому назад. Они хорошо продаются на разных языках. Много раз читаю эту книгу, думаю, что она хорошая. И первые слова этой книги Конечные игры име... В мире две категории игр Конечные и бесконечные игры Кон... Конечные игры имеют свои пределы А бесконечные игры Развиваются беспредельно Что это значит? То есть во время Индустриальной революции Наверное у вас имеются соответствующие э, ограничения соответствующие принципы, а теперь нужно менять такие традиционные принципы, а нужно нарушать традиционные претели, и конечные игры имеют целью победу, а в бесконечная цель продолжения игры, цитирую слова этой книги. Поэтому традиционные предприятия претендуют просто на победу, как вот так. Уже стал лидером в своей отрасли, но когда новое время пришло, все изменилось а в «Песконечных» — цель продолжения игры. Значит, теперь мы ориентируемся уже не просто, не просто на пету, а на наших пользователей. Мы постоянно будем удовлетворять их потребности. Таким образом, наш бизнес будет бесконечным. «Песконечная игра» не имеет конца, так что ее нельзя повторять. Тоже сочетаю слова. Так что, например, если... Мы сможем с точки зрения экосистемы разрабатывать такую продукцию таким образом. Ее нельзя повторять, просто копировать. Поэтому для предприятия очень важная такая цель. Нельзя просто создать у себя сад со стенами. Традиционные предприятия обычно такие сады создают. А сейчас нам нужно эти стены снести. То есть наши предприятия должны превратиться в экосистему, как тропический лес. Тропический лес не исчезает, постоянно обновляется, появляются даже новые разновидности животных. Я на этом заканчиваюсь. Спасибо. Давайте еще раз... Все вместе дружно поблагодарим. Спасибо. Да, господин Дженджимини, у нас поступили вопросы, но, как мы уже сразу говорили, да, на все сразу дать достаточно сложные ответы но вот мне тут отобрали семь вопросов я все семь зачитаю спасибо большое И еще раз сразу хочу оговориться что если вы пишете свой вопрос не забывайте добавлять email потому что команда э -э, господина дженни обещала что на все вопросы обязательно даст компетентные исчерпывающие ответы могу да первый вопрос что является преимуществом для хайр? В самом деле я поэтому этому уже рассказывал, преимущество нашей компании заключается в нашем принципе самокритичность, сомнение в своей правоте. То есть каждый день мы над собой думаем, перемышляем, должны думать над своими ошибками и проблемами и должны себя постоянно победить. Нам нужно все время идти в ногу со временем поспевать за эпоху. Я думаю, что это главные принципы и преимущества нашей компании. За ответ. Спасибо большое за аплодисменты. Можно громче аплодировать. Сегодня у нас легендарная личность, поэтому, я думаю, можно не скупиться на овации. Какие базовые ценности для современных компаний в эпоху интернета вещей должны оставаться неизменными? Во время интернета вещей, думаю, что это ценности интернета. Потому что сейчас такая ценность определяется так. То есть ценности интернета это и есть а ценности а, во второй степени, ценности условой точек. Если 10 тысяч условой точек интернета, то это 10 тысяч во второй степени то это получается большое количество. Поэтому для предприятия очень важно, чтобы оно превратилось в сеть, которая имеет большое количество условных точек. Это поставщики, это пользователи. Тем более, эти точки являются не статическими, а динамическими. Они являются взаимосвязанными, потому что в условиях интернета же таким образом формируются новые ценности. Поэтому ценности очень важно чтобы в условиях интернета чтобы предприятия превратились в такую общую систему в сеть а только таким образом сможем создать новые ценности вы большой за ответ могу да следующий хайр называют больше чем компания что это значит Я думаю, что Хаирти свечена по самому себе, это не просто компания, это платформа для предпринимателей, для новаторов. А, кроме, с другой стороны, это также такая важная сеть с, с, с, с, с подключением пользователей. Я думаю, что не только все предприятия не должны оставаться традиционными предприятиями, а должны быть самостоятельные, автономными организациями, трукеры. При своей жизни все рассказывал, что компания, наверное, продолжает существовать только 25 лет. Значит, через 25-летие, теоретически, наверное, компания еще останется. Но в реальности, в условиях интернета, в новых условиях, компания не может, быть продолжать, не может продолжать существовать. И... В 1937 году Кейс также отметил в своей книге, что существование компании – это для сокращения затрат для сделки. Значит, при наличии компании такие расходы сокращаются. Но в современное время интернет не имеет предела. Зачем нам еще нужны эти компании? Даже у меня нет компании. Наши расходы тоже не растут. Затраты такие же. Поэтому компания имеет целью не просто оставаться компанией, а превратиться в сеть, в сетевую организацию. Тем более направление на будущее это прекращение сети традиционные компании, а формируется так называемая автономная организация. Каменкари, американский специалист по интернету сказал, что все компании, компания Сутино прекратит свое действие, а все корота останутся навсегда. Значит, изоциализированные компании, конечно, исчезнут, а города останутся, потому что города – это экосистема, а не просто внутренняя изоляция. Очень э, такой похожий, вторящий вопрос, но тем не менее я задам, раз уж его отобрали. Каковы основные отличия Hire от остальных мировых компаний? Очень интересный вопрос. Раньше мы... Мы все время учились у других мировых корпораций, больших предприятий. потому что во время интернета вещей, вещей мы готовы стать лидером. В отличие от традиционных больших корпораций, которые имеют совершенную систему линейного менеджмента, линейного линейного управления, а линейное управление может стать препятствием для дальнейшего их развития. То есть все. А, Но ну, а сейчас время уже поменялось. Ты не сможешь все заранее планировать. Поэтому у нас применяется принцип нелинейного мышления. Это главное отличие от традиционной мировой корпорации. А, и в сфере организационной структуры, и в отношении системы оплаты труда у нас совсем разные, уникальные. Брайан Артур, основатель сложной экономики, отметил, что главные отличие сложной экономики от традиционной, это традиционная экономика, считаю, что экономика это балансовая. А слож, по мнению сложной экономики, дисбаланс это постоянный вечный принцип для экономики. Поэтому в отличие от традиционных, у нас это нелиневое мышление.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 это максимизация ценностей персонала человека. Если сможешь это выполнить, то компания останется навсегда. Следующий вопрос. Сегодня было очень много сказано про Жен Дэн Хэй. И вот вопрос как раз связан с этим. Возможно ли применение разработанного вами метода Жэн Дэн Хэй в других сферах производства? Жендэнхэй найдет свое применение во всех отраслях обязательно, потому что это очень простая модель. Это единение ценности каждого сотрудника с создаваемыми им ценностями для пользователя. И это, конечно, возможно применить во все отрасли. Например, в области сельского хозяйства мы такое распространение уже протекаем, например, в сфере сельского хозяйства также осуществляется персонализация поставок для потребителей. Кроме того, в области медицины мы приобрели некоторые больницы. Сейчас медики уже переориентировались на пациентов. Мы знаем, что в Китае очень сильные противоречия, были даже печальные истории с убиванием врачей. Но сейчас мы поставили цель при ориентации этих врачей на интересы пациентов. Сейчас отношения между пациентами и врачами очень хорошие. Кроме того, в области кассеты, средства массовой информации также масштабно применяет нашу модель. Так называемые, чтобы более организованно продвигать свою работу. Поэтому такая модель конечно, может примениться во всех сферах. Главная цель – это подъем ценностей, максимизация ценностей персонала. Ну и заключительный вопрос, седьмой. Что Вы предприняли для стимулирования у сотрудников «Хайр» духа предпринимательства? что тоже очень хороший важный вопрос. Мы всегда ищем себе методы для реализации духа предпринимательства для нашего сотрудника. Конечно, это сложно. Сначала создания нашей компании мы все время меняли свою концепцию в отношении развития и ориентации. Самое главное это э, изменение концепции. И второе, после этого мы не просто начали распространять новую концепцию, а, просто, а сначала вести пиломный проект. И по результатам реализации пиломного проекта люди видят реальные результаты. И они считают таким образом, повышая их уверенность, и затем начинается распространение, копирование этого, этой новой модели. Поэтому за несколько десятков лет существования нашей компании, мы именно по этому принципу развивались, так что все было стабильно и устойчиво. Спасибо большое за ваши ответы, уважаемые дамы и господа. Я попрошу вас еще раз многократно поаплодировать. 感谢他感谢海尔集团董事局主席首席执行官张瑞敏先生谢谢您的给我们带来这么有意思的演讲我相信今天在座的每一位都非常有很大的收获尊敬的女士们先生你们先不要离开因为我们还有 очень-очень интересные, очень, очень, очень любопытные. Ну, во-первых, еще раз позвольте заметить, что на все ваши вопросы, а я видел, что даже когда господин Джанджумен отвечал на вопросы, да, то есть вы их писали, передавали, мы все отдадим, не забывайте ставить ваши имейлы. Это раз. Второе. Вы знаете, очень много почерпнуть о теории Джен Дан Хэй вы сможете вот из этой книги. Она есть у вас в пакетах. Книга называется Философия Хайр. «Перерождение 2.0». Я должен вам сказать, что книга вот буквально со дня на день была переведена, переведена в итоге на русский язык, и вы стали одними из первых счастливых обладателей. Почитайте обязательно, окунитесь в эту философию, получите знания, потому что там очень много любопытного, и, как вы услышали из лекции, очень много современного и передового. Ну, а сейчас мне бы еще раз хотелось попросить вас тепло поддержать аплодисментами ректора Казанского федерального университета Ильшадра Афгадовича Гафурова. Я тоже от имени нашего академического сообщества, от тех, кто находится здесь, в этом прекрасном зале, хотел бы сказать огромные слова благодарности нашему спикеру. Я вот, знаете, почувствовал себя еще раз студентом и вернулся Скажем, лет на 40 назад, когда я слушал здесь, в стенах нашего университета, легендарных ученых, достигших различного уровня в своих предметных областях. И вот сегодняшний наш спикер показал, что во многом удача компании, его продвижение зависит от того, кто в какой-то момент начинает управлять этой компанией и меняет нашу философию в системе управления. Большое вам спасибо. И хочу сказать, что некоторые методы мы у себя в университете начали тоже уже реализовывать. И с этой прекрасной книгой я сумел познакомиться в течение вот последних 5-6 дней. Большое вам спасибо. Как говорят у нас в Татарстане, Бигзорх Сизгар Ахмад. Ждем вас в удобное время, в любое время года у нас в университете. Я думаю, вы сумеете еще и поделиться многим своим опытом и с молодежью, которая будет с нетерпением ждать вас в стенах Казанского федерального университета. Большое спасибо!